Мне часто задавали вопрос, почему российские войска не атакуют украинские эшелоны, почему не атакуют украинские колонны, те подкрепления, которые идут сейчас на Донбасс. Вы знаете, хочу здесь, пользуясь случаем, ответить на этот вопрос. На самом деле, украинские вооруженные силы редко используют вот такое понятие, как передвижение колоннами. Они передвигаются такими жабьими прыжками по несколько десятков километров от одного населенного пункта и далее, до следующего, а потом и следующий прыжок, следующий и следующий, следующий. И, соответственно, при такой тактике навести на них авиацию довольно трудно. И вот сейчас, в связи с массовым перебросом техники, они вернулись к тактике переброски при помощи эшелонов и буквально сразу же попали под удар. А еще российская авиация нанесла сразу несколько ударов по складам ГСМ в Хмельницкой области, в Одесской области и самое главное, наконец-то был поражен Кременчурский нефтеперерабатывающий завод. Это единственный нефтеперерабатывающий завод на Украине, который поставляет топливо. Также были нанесены удары по железнодорожным станциям Синельниково и Лозовая. То есть очевидно, что российская авиация постепенно обрезает коммуникации украинской группировки на левобережье, лишает ее остатков грузосмачных материалов. И пытается нанести ей потери ударами с воздуха. И я так понимаю, что по мере разрастания накала битвы за Донбасс, удары российской авиации будут становиться все сильнее и сильнее.